начать новую игру это что это что возвращение к и господи боже мой а нация дно что На протяжении всей истории человечества этим миром правили боги, а люди были их рабами. Все в этом мире когда-нибудь меняется. Власть перешла чуть -чуть к человеку, позже. и человек изгнал богов из этого мира. Но нечто другое приобрело свободу. Восстало нечто, что существовало еще до человека. Очень странно пробито, но. Обретя свободу, человечество вынуждено бороться за выживание. Кто-то прячется, кто-то бросается в бой. Настало время, когда выбор человека определяет, кем он является. Нет! Громко, что пиздец. Умел тебя, блядь. Пиздец, громкая игра. Я и болрот. Где я? Пизде, блядь. Ладно, давайте попробуем. Ну так более. Золотая монета. Золотая монета. Утопленник. Опа, сюда. Это деду надо. Так, ты погоди, блядь, ты кто? Сейчас по берегу погоняем, мы же берем еще что. Блядь, а можно? Во, вот так будет более интересно. Что-то собираю, собираю. Под... Посмотрим, может быть, это понадобится. Золотая монета, золотая монета. Уебать ебать коршу, нахуй, иди лесом. Это их храбрестер. Крайне... Категория x -ta. Сменить надо, да? Это что, получается, сменить ее надо. Так, я нашел инвентарь. Так, вот эта дура, блядь, жива, да, утопленник. Мертв. Ну, пиздец. Эй! Эй, вставай, дура, блядь. Сера нахуй. Ты в порядке да да но кажется что я выпила половину океана ты помнишь что случилось только того странного человека из инквизиции а потом шторм он вел корабль прямо на него а потом пропал видимо корабль пошел ко дну а нас выкинул на берег похоже что тем бедала можно ее сразу погла больше чем нам есть идеи где мы нет на хую? на другом острове наверное нам надо убираться с этого пляжа Крушение может применить А они не церемонятся с выжившими. Нам понадобится оружие. Как ты думаешь, сможешь оглядеться, посмотреть, не вынесли прилив что-нибудь полезное. Ветку, палку. Все лучше, чем ничего, верно? Я останусь Твою здесь. Мамку. И не осталось ли еще выживших. Я нашел кое-что, что может использоваться, если придется сражаться. Заверш. Uh... Я завершу, я хочу вон туда еще сходить. Ну, то есть, полутать остров. Берег. Ага. <laughs> то есть это так работает. Опа. Опа, как, э, какую кнопку нашел, пиздец. Так, а у меня теперь... Что получается? Инвентарь. Что делать? Да, вот это, наверное. Как драться? А. Собираем золото. О, oh, да. oh, вот это более интересно. Факел. Воу-воу-воу-воу-воу. Понять не имею, что это. Пока забираем все, блядь. Ну, золотая монета. Сейчас бы пропустили. А. Сейф? Где сейф? Кто сейф? Я сейф. Ты сейф. <с gutes> Возможно, им будет сюда сделай F5 работает сейчас я соберусь а как сохранить автосохранение а можно как-то быстрое сохранение? F5, F6 Нет. Настройки, управление Быстрое сохранение, F8, блять Все, понял, принял F8, все, сохраняемся Изи Не на автосохранение только, похуй да у меня теперь 8 есть, я, я теперь буду, блядь, сохраняться каждый, блядь, шах. Я просто кабана буду стукать, блядь, по, бак, по макушке, блядь, и сохраняться. О, золотая монета, еще вон там что-то есть по-любому. Яйцо, блядь. Это у нас их мало, блядь. Мы это все соберем, мы это все продадим где-нибудь еще. Так, чё, где еще можно собрать? Мне же главное, чтоб сывы были, типа, более новыми, а там без разницы. Вот ещё что-то собрал. Панали попробуем э, коршуна отпиздить. Иди сюда, мудак. А как тебя бить-то? А как биться-то? А? <связи> Что с ты мудак, бля? А если я? Иди сюда. Ну-ка. Блядь, второй. Будем нельзя сюда. Сука, коршун. Блядь. А их можно лутать? О, можно. Фу, курочка. Мертв. Мертв. Мертв. <с> Нужно было добавить слово мертв. Точно, блядь. Нужно было в смайлики добавить слово мертв. Так, а хилюсь я как? Напомните, <м literacy> пожалуйста. Крылышки. Ну получается крылышки KFC. Ладно, погнали чем? Я нашел все на берегу, наверное, что мне можно было. Может, могло было пригодиться. Я готов, Я пошли. Готов. Пошли. Самое подходящее время. Где-то здесь должна быть тропа. Стрела, блядь, блядь никуда не идешь. Откуда ты знаешь? Давай найдем ее. Осторожнее. За деревьями что-то шевелится. Готовься. Доставай оружие. Ободешься. Аптосохранение, вот, вот, аптосохранение. Так, я, если я не ошибаюсь, там что-то интересное было. Вот, цветочки. Забегает цветочки! Заебал, что ты такой громкий? Вот здесь птиц, блядь. И сюка день. А можно как-то рывок делать здесь? <связанная музыка> да иди лесом! Ой, блядь. Завершить можно? Два раза на кнопку. настройки управления карта снаряжение панель прыжок из камеру Ойти. Оружие, Окей, эм... Enter, Я не вижу, чтобы здесь было... Зимник. Серу, блять, безопасное место. Куела, блять, сама себя отводи безопасное место, блять, му, мой... варибаны, жесть. Когда он Что? Блять, там волчара пиздец жрет. Собирать цветочки. Уэй. Ч, пойдем волка отпиздим, блять. По еще что-то собрал. Добром. Давай, давай. Ты, блядь, даже не ударил, мудак. Ой, ля, изи, изи, изи. Вообще, блядь, не почувствовал. Но главное... Для меня главное убить кабана сегодня, блядь, пиздец. Ой, бать, а ты кто такой? Нет, с тобой опасно чё-то, по-моему. А почему у меня control не работает, красце раз? 8 F8. F8. М -м. <звук> не работает control. Я капсу еще не нажал. У меня работает shift. Control не работает. Все просто. Все просто, реально. Кто там, блядь? Кабан стущит, тогда я ему сейчас морду начищу. эта пещера странная. Пойдем куда-нибудь в другое место, пожалуйста. Нет, хочу эту То пещеру. что не так. Ну, Осторожно. слушай, уже поздно. Взять, или... Бля, пиздец, меня камнями бросаются. Походу, не это панда, знаю, ты это Или это ножи он метает, блядь. А ну иди сюда! Не Ай, дальше. блядь! Ну иди! А, а? А? Че за мудаки? А? Че-то взял? Это мое, это сюда, это надо, деду. Это деду надо, блядь! Сундук! Воу, воу, воу. Все забирай, блядь, чё? Так, здесь ничего нету. Что за пещера-то вообще? Бля, пиздец страшно. Как отхилиться, нахуй? Я ч-то без хила хожу, бля. Очков здоровья, 75. А можно приготовить ты? Мне потребуется сковородка. Дай сковородку, блядь, ну так сковородку нужно найти. Грибы можно собрать? Бля, какие грибы, блядь. Сразу видно, сыты, блядь, прибавятся, пиздец. Уй мля, он тут один? Двое. Так, блядь. У меня ни лука, ни хуя нету. Ну, поперли. Я тебе в спину напал, алло. Я как крыса поступил, что ты, блядь. Ага, я что, блядь. А чего на серу-то не нападаете, алло? Изи опыт получается. Изи, блядь, денюжки, изи все. Лопата? Сер? Все-таки можно было тех обократь. Опа, грибы все-таки. Собираю грибы. Слухайте. Бля, по-моему, пещере. Можно по-бырому все забрать? Бля, пещера, не разваливайся, пожалуйста. А, там есть кнопка забрать все. Ладно, сейчас, сейчас будем использовать кнопку забрать все. Так, секунду, я хочу у тех оружие посмотреть. Как краситься, блядь, я не понимаю. И сковородки я по сейчас не нашел, пиздец. Вот еще серп. Еще дубина. А где еще один труп у нас был? Где его убил? Вот тут где-то. Не пахнет оружием. Ну ладно, пойдем дальше. А, его нужно... А -а Ах, они мудаки. Да, мне кажется, пизда, мы сейчас пиздец будет. Бля, камеру отойти золотая монета скелет О, -о, -о, -о. этом ботина надо. батька батька батька батька так э -о -о. направо нельзя идти только хорошо бы я умел проводить разведку хорошо бы ты умел проводить разведку. так Урон 12, урон 10, урон 10, урон 8, урон 10. Это для арбалета. Мне нужен арбалет, получается. Так, это мы туда пойдем. Видишь факелы? Тут должны быть люди неподалеку. <с: <с:> жесть. Думаешь, нам надо двигаться Зону в сторону Факина? Та, я монета. Золо... Зону... О, блядь, тука, волк. Осторожно. Ой, <с>: блядь, волку вообще похуй, блядь, на мою защиту, блядь. Продолжай. Отлично сработал. Мудак, блядь. Взял, напал с нихуя просто. Я ему вот что-нибудь сделал, блядь. Суп? Мне показалось, ли написано было реально суп. Через какую пещеру прошли в этот раз? Неплохо. Блять. Это не то самое место? Нет, это не то самое место. Я думал, здесь кабан, бля, будет. Я такой, сука, кабан. Кабан дальше. Иди сюда, ешь. Против него, как понимаю, блок тоже не сработает. Мясо. Все соберем. Золотая монета. Золотая монета. я нету, блядь. что ты стала передо мной? Так, а здесь все вырезано есть? Смотри, Смотрю. это дом. И вдобавок заброшенный. Интересно, что тут произошло? Что-то выгнало отсюда жителей. Чтобы это ни было, mm. мне оно уже не нравится. Давай осмотримся. Можем найти что-нибудь полезное. F8, F8. Волк одиночек. А это 8 доволен? Здесь для автосохранения идут мне пока. Потребуется что. сковородка. Сейчас как найдем сковородку. Как, блядь, зажарим все мясо. Нахуй здесь. Блядь, зайди в дом. А! Ну, ну ладно, вставай, блядь, дура. Хлеб. я же может научить меня вскрывать замки? Блядь, сам вскро... Блядь, опять я на стул сел. <с> Нахуй ты на него садишься, дебилушка. Так, я вижу ключи. Зачем мне, блядь, вскрывать замки, если у меня есть ключи? Метла. <с> Неожиданно. Пакел нельзя забрать. Какое-то растение. Бочка. Это мы сейчас пытку блять вот это вот эм, возьми воду сейчас мы до дополним хп во так здесь еще есть какой-то проход блять там волчара блять, у него блоки не работают Так, синдук. Садись. Ну, блять. Yeah. О, сковородка, блять, сковородка. Сейчас мы мясо все пожарим. И восемь миллионов волка. Выглядит ничего. Но в этот раз мы осознаннее играем в эту игру. Выглядит неплохо. Если бы в ней был онлайн, э, можно было бы сказать, что это Genshin импакт для настоящих э, суровых мужиков. Выглядит ничего. Вообще, для девочек скорее, знаете. А? Блять, умри нахуй, я хочу тебя убить. Сейчас она меня просто шотит, да? Ну ладно она реально теперь... Ебать ты мудень, алё! Я пошутил, алё, хорош, хорош! Хуй! Семя, пошла нахуй! Хуй, я, блядь, буду... А, блядь! Ааа, отойди от меня, дура! Эй, стой! Пошла нахуй! Мне теперь воды пить надо, блядь. Ебанутая, блядь. Я, блядь, в шутку ей ножик в печень засунул, а она, блядь, как начала кулаками с размахивать. <сélок> <сélок> <сélок> <сélок> <сélок> <сélок> а серу пожарить, блядь. Ну, как-нибудь потом. Так, волк, бля, иди сюда. Иди, да нахуй, серая волка. Только что загасил, блядь, Таизи, а ты. Ай! О, блядь, сука. Я пошутил же, блядь, стой! Видишь, я хилюсь? Дура, нахуй, уйди! Уйди, баба, блядь! Бля, ну все, нахуй, злопамятная сука. А? Бля, иди лесом, сука. Мудозвонка. А ты теперь от меня отагрится или нет, а? Бля, бежит, нахуй. Я, а если я не ошибаюсь, где-то здесь сундук должен быть. Стой, где стоишь? Стой, где идешь, блять? <смех> Тволота. Все, она разогрелась. Лилуя, блять. Я думал, я волка не залутаю, нахуй. Ой, ой, ой, бля, сера, ой, бля, сера. А не, вон там сундук. Сем, я нашел сундук. Я взяла уебала. <смех> Блин, достойно. <смех> да, блядь. Гриб заберем. Собирать цветочки, пень. Сам такой. Так что, погнали дальше. А, блять, бабонька нахуй, боевая тупо. Тупо мудозвонка, блять. Сиди теперь тут умри с голода нахуй. Я все мясо забрал. Рыбы. Здесь ничего нету. Точно ничего нету. Ну ладно, так уж и быть, поверю. Сюда я серу, нахуй. О, бля коршун. Спину Коршуну. Мой гриб, блядь. Хорош, он хотел спиздить мой гриб, сто процентов. О бля, еще один летит. Давай, нападай, бля. Давай, давай, давай, давай, я жду тебя. Получил, да, муда. Да серая вообще тварь, блядь, как начала кулаками размахивать. Вот вы бы начали размахивать, ну, кулаками на человека, который вам всего лишь-то ножом пырнул, блядь. Всего-то так под печень, нахуй. Так, по-дружески, чистого. Вы просто сразу на него с кулаками полезли. Пиздец, да? Жесть. Я даже не знаю, как это назвать. Сердство какое-то. А, тупо сердство, блядь. Опа, блядь, мышки летущие, нахуй. Мне бы лук. А здесь есть что-то типа крактов? Я не помню. Все, ебать у меня, до хуя всего что такое? Пила, нахуй! Пила! <социт> Мы можем ведь еще карту открыть? F8, F8. Лук хочу, лук. Дайте лук, пожалуйста. Иди сюда, боже я, блядь, ты тварь. Mm. Oh. Жесть, два удара нанесла. Я четыре. Получила. Если я не ошибаюсь, там сундук есть. Опа, там что-то могила какая-то. Сюда щит. Сюда деньги, пакел. Чья это могила? Да покой, блядь. Покойся бля. с миром. Покойся, нахуй. Я у тебя спиздил, конечно, все, но, блядь, покойся. Что-то еще собираю, блядь. <смех> блядь, диктор, расхититель могил, получается, уже какой-то. Че здесь ничего нет? А кусты здесь страшная тема. О, еще челы так... здесь есть такая охуя-то. Автосохранение, все равно, блядь, идет. Ну, иди сюда. Если я. Не ошибаюсь, здесь какой-то. Че, где я? Кого я? Блядь, я испугался вообще-то. Ловушка, блядь, джопера. А как мне отсюда вылезти теперь? А, вон. Кто криктит Кто криктит Жесть. В животике заворчало. возможный Возможно, игры. Так, больше здесь нечего, да, делать. это нельзя бить. Тебя нельзя бить. Нет, по-моему, нельзя. Ладно, поперли. Хотя, может, так как-то понял Ну и неплохо. Это же смешно. Вы и сейв. еще. Тупые сейвы, авто сохранить. Да. Да мне кажется, я тоже могу такой сейв, блять, провернуть, что пиздец. А, блядь, он сразу падает, понял. Я хотел. Ладно, реально. Не, ну иногда перед боями надо сохраняться, но все равно, типа. Мне 24 на 7. Получила, блядь, я смог тебя активировать. добавил ловушку. На активацию. Мы страдаем. Да, буду страдать, получается. Сюда, езжу, блядь. Да, блядь, Не Непой не работает блок на животных. Жесть, еще чуть-чуть и умер. Еще чуть-чуть и умер. Так, 15, 10. Э, давай вот это. Рыбу, блядь, захаваю. Вот это захаваю. Понятно, хапка здесь очень долго, блядь, добавляет. ХП в 15-ку, давай. Мана плюс 5 плюс 5 плюс 5 плюс 10 вау. мана мана очков здоровья максимальной жизненной энергии нихуя себе надеюсь меня научат блядь, уклоняться от удара. дойду ничего нету зачем я сюда пришел пусть знает. Ч за звуки? Никуда не слышу. Что за звуки, блядь? Бочка наверху есть? А как наверх побраться? Хочу бочку залутать. Дайте бочку. Опа! Опа! Опа. Ассасин. Stick your finger in my ass. Ну где? Как дальше? Как вы думаете, умру? А как выше что залезть? По дороге. М -м -м. И сколько я копесей нанес? Зря я, наверное, упал. Ну да ладно. Заодно быстро, блядь. Это я заберу. Блять, там две блохи. Понали драться с блохами. Вот это fight, вот это fight, вот это я понимаю, вот это понимаю, да. Fight так fight нахуй. Где она? А, нельзя? Реально, но ну, оно так выглядит, прям как будто по нему забраться надо. Жесть, ладно. М -м -м, странно на дно. Блять, это то самое место? Здорово, блядь! Здорово, мудак! Ну чё, тварь, блядь, я готов. F8, нахуй, еще раз F8, еще, блядь, максимально сейвов. Я готовился к этому целых два года. Теперь я профессионал во многих играх. Ты понимаешь, кабан, ты понимаешь, с кем тебе сейчас придется сражаться? Кабан, блядь, кабан. Ух, кабанища. Я иду к тебе, блядь, кабан. Ну, собер... Сначала соберу цветочки. А, этот цветочек... Ну все, кабан, блядь, иди сюда, блядь. Давай, давай. Давай, ты мужик или не мужик? Давай. Давай. Кабан. Ай, блядь, уебал. Ай. А! Блядь. Ну-ка, сейчас попробуем. Блять, они <свят> <свят> ну кабан, кабан, нудак, блядь. О! Жаль, рывка вперед нету. Ну все, блять, кабан, блядь. Кабан, тебе пизда, кабан. Я научился. Ай, блядь, ааа, -а -а, кабанище, блядь. Ай, -а -а -а. блядь! О, уклонись! Блядь, он мне все равно на. Ну, сука, кабанище! Кабанище! Пизда тебе, пизда тебе кабан! Я сука, за тобой пришел! Ах, мне похуй! Мне похуй Блять, я ч сейчас нажал? Похуй, блять. Я, блять, за тобой кабан, нахуй. Ты, блядь, для меня главный босс здесь, сука. Кабан. Кабан.